Приватности не будет. Часть вторая. Мозелла и Google на страже приватности. Конспирологическое видео. Мы вводим в браузер некоторую URL. То есть запрашиваем URL. Ну, некоторую страницу из интернета, проще говоря. Первым делом браузер осуществляет запрос к DNS серверу. О DNS серверах я подробнее рассказывал в описании видео есть. Я имею ввиду для тех, кто не знает, как они работают. Может ли DNS-сервер нас отслеживать? Да, здесь есть целые два варианта, как он это может делать. Первый вариант – это отслеживание на рекурсивном DNS-сервере, таком как Google DNS, Яндекс DNS или даже DNS-сервер-провайзер. Для того, чтобы осуществить такое отслеживание, Необходимо, чтобы пользователь специально был подключен либо к Яндекс Яндекс.ДНС, либо к Google ДНС. Ну а отслеживание на стороне провайдера означает, что провайдер должен кому-то продавать эти данные. Сам он их вряд ли сможет использовать. Так или иначе, пользователь будет подключен к какому-либо ДНС. Единственный выход здесь – это подключение через ТОР. Однако в таком случае пользователь лишается преимуществ у провайдера DNS обычно работает быстрее, а у, скажем, Яндекс DNS дополнительная антивирусная защита. Ну, я думаю, у Google тоже. То есть здесь пользователь вынужден найти на компромисс. И если компромисс с точки зрения DNS-провайдера и Тора это всего лишь навсего скорость, то компромисс между использованием DNS-провайдера Тора или, скажем, яндекс-днс уже начинается еще и безопасность. То есть приватность противоречит безопасности. Приватность уменьшает безопасность, а безопасность уменьшает приватность. Жуткий казус. Вернемся к запросам к ДНС. Рекурсивный ДНС запрашивает авторитативный ДНС о преобразовании некоторого домена в IP-адрес. Таким образом, авторитативный ДНС какой-то из них ну, в соответствующей, соответствующей зоне, он получает также информацию об обращении этого рекурсивного DNS о том, что кто-то к нему может учиться, кто-то хочет зайти на данный сайт. Здесь все несколько хуже, в связи с тем, что он не знает IP-пользователя и вообще ничего не знает о пользователе, который хочет зайти на сайт. По крайней мере, если сайт специально не предназначен для отслеживания через авторитативные DNS. Ну, в принципе, и здесь тоже можно поработать. Не уверен, в каком порядке, но приблизительно одновременно браузер также может запрашивать Google Safe Browsing сервис. Это еще один служебный запрос, но уже не обязательный, Но по умолчанию во всех браузерах, ну, по крайней мере, в ведущих браузерах он включен. Это запрос на оценку того, мошеннический сайт или нет, то есть находится он в черном списке или не находится. Насколько мне известно, и Opera, и Firefox, которые никак не связаны с Google, также используют именно сервис Google. В данном случае Google знает фактически то же самое, что и DNS-сервис, то есть знает IP-адрес и знает точное время, когда э, запрашивается данный сайт. И опять, и здесь мы приходим к компромиссу между приватностью и безопасностью. Либо мы пользуемся черным списком, и тогда мы более безопасны. Либо мы не пользуемся черным списком, и тогда мы более приватны, но и менее безопасны. В принципе, используя торг, пользователь всего этого может избежать. После этого браузер непосредственно обращается по указанному ERL собственно главной странице этого URL. Ну, главным ресурсом, который он запрашивает. Однако, этот ресурс может сообщить браузеру о том, что необходимо подгрузить дополнительные данные со сторонних ресурсов. Ну, в том числе со сторонних ресурсов. И браузер будет запрашивать еще и сторонние ресурсы. Без специальных средств защиты любой владелец стороннего ресурса фактически может отслеживать. До некоторой степени, опять же, до той же степени, до которой примерно может отслеживать владелец рекурсивного ДНС, может отслеживать активность пользователя. В качестве сторонних подгружаемых ресурсов могут выступать, например, ажак в библиотеке. Они позволяют нагрузить сайт дополнительной функциональностью, чтобы он интереснее работал, лучше выглядел и так далее. Дополнить его большей функциональностью в частности, да, которую обычными средствами осуществить нельзя. И опять мы видим Google. Google, Яндекс, а также ряд CDN помогают распространять данный ажак в библиотеке. Это несколько ускоряет скорость загрузки страниц. Ну и несколько проще для разработчиков бывает, когда эта библиотека загружается с другого сайта, с Яндекса, с Google и с другой CDN. Поэтому здесь можно сказать о том, что здесь Google, Яндекс и другие некоторые системы могут отслеживать пользователей. В качестве сторонних ресурсов также могут выступать специальные отслеживающие скрипты. Это могут быть скрипты Яндекса, Гугла, это могут быть скрипты рекламных систем каких-то, это могут быть даже просто-напросто специальные Система для поддерживания единой авторизации, да, скажем, система социальных сетей того же Google, ВКонтакте, Facebook и так далее. Загрузка запрошенного нами URL а, да вот этой главной страницы главного ресурса, который мы запрашиваем, она также может использоваться для отслеживания на самом деле. Да, эта загрузка может осуществляться через CDN, которая э, сразу, да, проксирует множество сайтов и, соответственно, может следить за активностью пользователей на этих сайтах. Причем обычно она может следить за активностью пользователя без защиты шифрования. То есть, когда вы подсоединяетесь к сайту с шифрованным соединением, на самом деле вы можете подсоединяться к CDN, а через CDN трафик идет в нешифрованном виде. То есть она видит все, что вы делаете на этих сайтах, которые загружаются через эту CDN. Этих сайтов может быть очень много. Причем отказ от CDN может быть очень болезненным, потому что CDN иногда защищает от dos -атак. Причем это может быть единственный, более-менее простой и дешевый способ защиты от dos какого-то сайта, особенно маленького. Отказ от скриптов отслеживания также может быть невозможен, так как они поставляются вместе с какой-то функцией. Например, с функцией рекламы, на которой зарабатывают сайты или еще с какой-то функцией, скажем, интерактивной авторизации на каких-то социальных площадках. Что может сделать пользователь для того, чтобы такое отслеживание предупредить или хотя бы затруднить? Первое, что приходит в голову, это использовать тор. Использование тор делает невозможным отслеживание деятельности через рекурсивные ДНС а также значительно до невозможности затрудняет отслеживание через авторитативный ДНС. Google Safe Browsing необходимо просто отключить, но даже если его не отключать, он также э, частично затруднен, да, отслеживание через него также затруднено. В то же время его лучше отключить. А да, это понизит безопасность, но в принципе это есть. Далее, отслеживание через CDN. Тор затруднит, но не сделает невозможным. В связи с тем, что сеть видит нешифрованный трафик, и следовательно может идентифицировать пользователя даже там, где Тор его вроде бы скрывает. Ослеживание через подгружаемые сторонние ресурсы также затруднено в результате Тора, или даже может быть невозможно. Пометим зеленым, хотя некоторые сайты вообще запрещают использование Тора. И здесь понятно, все, что вы пометили зеленым, сразу же нужно обратно отметить на да, белым и красным. Так как все это Тор не защищает от сайтов, которые просто недоступны через Тор. А вот отслеживающие скрипты уже хуже. Тор от них практически не защищает. В связи с тем, что отслеживающие скрипты могут использовать то, что вы уже залогинены где-то на каких-то ресурсах. Авто, обеспечивается единая авторизация. Либо, как вариант, они могут использовать, вообще говоря, какие-то особые способы отслеживания, например, по отпечатку браузера. Защититься от этого через стор нельзя, а как можно. Только внутри браузера. Для этого необходимо, чтобы браузер поддерживал блокировку, автоматически без участия пользователя соответствующих отслеживающих скриптов. Однако, к этим скриптам может быть привязана существенная функциональность сайта. Блокировка их без блокировки функциональности сайта может быть просто невозможно. Поэтому браузер не может их просто блокировать. Он должен подменять отпечаток браузера. Потребность в подмене отпечатка браузера также может быть в связи с тем, отслеживания одной крупной компании, которая предоставляет множество разных сервисов. Например, Google. Это и почта, и YouTube, и еще не знает что. Мы не хотим, чтобы нас отслеживали даже просто на YouTube. Просто. Здесь мы приходим к тому, что браузер должен поддерживать изощренные методы подмены отпечатка браузера. Желательно, чтобы эти методы были не в браузере, а в дополнениях к браузеру. То есть это означает, что эти методы должны быть разными, чтобы те люди, которые хотели бы их отследить, должны были бы работать с большим количеством разных методов подмены отпечатка браузера. Это нужно для того, чтобы затруднить их работу, чтобы они больше времени на это потратили. И, следовательно, это будут делать только большие крупные фермы, и только если им очень надо. Кроме этого. Подмена отпечатка браузера – это достаточно сложный процесс, поэтому разработчики браузеров они могут и не справиться с этим, по крайней мере, очень хорошо. Если же это будет делаться на уровне дополнений к браузеру, то будет большая конкуренция, и кто-то справится с этим. или по крайней мере, будет, может быть, лучше справляться, чем с этим справятся разработчики браузеров. Не скажу за все браузеры, расскажу конкретно про Firefox. То есть, что делает Mozilla, как разработчик Firefox, а для этих целей? Прежде всего, коснемся удобства. Разработчики дополнений распространяют свои дополнения через галерею дополнений Mozilla. Годами Mozilla делает очень неприятные процессы с очень неадекватными людьми, которые зачастую не пропускают туда нормально работающие и безопасные дополнения, ну, просто потому что они не понимают, что именно делают эти сложные дополнения. Не умеют читать код, ну и у них нет времени для этого просто, потому что их не так много. Один раз я ждал, пока дополнение пройдет редакторскую проверку порядка года. Когда наконец у редактора дошли до него руки, а дополнение было достаточно сложное, оказалось, что дополнение прошло проверку однако уже не работает в новых версиях Firefox, так как оно просто устарело. Потом, где-то в 18 20 версиях далее, люди начали менять интерфейсы, ну некоторые внутренние интерфейсы, связанные с безопасностью, связанные с отображением кнопок на панелях инструментов. Что это означает? Разработчику дополнений пришлось переписывать часть дополнения, причем кое-где очень сложно было. То есть пришлось тратить время. А дополнить это бесплатное? Вот это да. Просто так пришлось тратить время. Ну, мазила удружила. Потом в интерфейсы стали внедрять так называемую многопроцессность. После этого интерфейсы вообще стали фактически неработоспособными. На них невозможно реализовать то, что необходимо. Но после этого был вообще перл. Неожиданно менеджмент заявил, что вообще все эти интерфейсы, под которые множество авторов тратило время, по выходным, там ночами переписывали дополнения, теперь, оказывается, их вообще не будет. Теперь будут еще интерфейсы. Дорогие авторы, переписывайте дополнения заново. Ну и, конечно же, оказалось, что с этими интерфейсами вообще невозможно работать с отпечатком браузера. Подменять нормально отпечаток браузера с этими интерфейсами невозможно. Mozilla сделала все, чтобы не дать возможность обеспечивать приватность в интернете с ее браузером. Кстати, эти же интерфейсы используются в Google Chrome и Opera. И насколько я понимаю, там ситуация аналогичная и у продуктов Microsoft. Теперь не осталось ни одного браузера, где в дополнительных можно было бы это сделать. Пожалуйста, теперь нужно только писать свой браузер или модифицировать, как это сделали в Torbраузере, существующий браузер. Все, то есть никакой альтернативности теперь нет. Mozilla не хочет это делать. Mozilla закрыла такую возможность совсем. Какой счет вывод? А черт его знает. Но похоже. Кому-то очень хочется, чтобы нас можно было отслеживать по отпечатку браузера, даже через стор. И, конечно же, это не спецслужба, наверное, потому что спецслужбам этого может быть недостаточно. Конечно, это корпорации. То есть мы видим заговор корпораций. Каких именно, я не знаю. Я знаю только одно. Все препятствуют приватности. Всем хочется нас деанонимизировать, де-приватизировать и так далее, и тому подобное. Возможно, если мы присмотримся, мы увидим это практически у любой серьезной фирмы. Я имею в виду трансатлантические корпорации, которые занимаются информационными технологиями, конечно. Поэтому, если вам говорят, что мы работаем не для прибыли, посмотрите, сколько... Сколько у этой корпорации денег на счету? И окажется, что, возможно, сотни миллионов. И подумайте, действительно ли эта корпорация работает не для прибыли? Мы имеем дело с заговором корпорации против нас. Мы не можем верить ни одной крупной фирме. Просто не можем верить ни одной крупной фирме. Никому не верьте никогда. Что бы они ни говорили, в процесс, который мы видим, включены, возможно, все ведущие фирмы в отрасли. И, конечно же, старайтесь не пользоваться двухфакторной аутентификацией. Если фирма действительно заинтересована в безопасности, она предложит вам криптографическое устройство, специально предназначенное для аутентификации. Они будет пытаться узнать ваш мобильный телефон и как-то его контролировать.